Всем здорова, с вами Ренат Грубяк, и вы на канале «Как заработать в интернете». И это очередной топ по сайтам с заработком. Точнее, топ-5 сайтов, где можно заработать в интернете без вложений школьнику, не только школьнику, новичку и так далее. Короче, смотрим. Вы делаете репосты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, интересные ссылочки в описании. Плюс, ребята... Кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видосах. Достаточно давно не говорил, так вот, напоминаю. Э, делайте так, будьте самыми первыми, это будет обалденно, короче. Я вам вообще советую так делать. Мы начинаем. Существует такой проект, как Trident. Это годный инвестиционный проект, а точнее сервис по работе с букмекерскими вилками и букмекерскими конторами. Что вам нужно делать? Вы вкладываете деньги, делаете депозит и зарабатываете до... 2,5% в день От инвестируемой вами суммы Я считаю это обалденно Ссылочку я оставлю в описании Вы там ребята зарабатываете На спорте, киберспорте тоже естественно Мы смотрим видос И на пятом месте находится сайт, который называется SEO Sprint. А, и тут мы зарабатываем на заданиях. Сайт, как видите, похож на сайт SEO то есть дизайном, сутью заработка и так далее. А вот, ну, очень похож, вы уже, наверное, заметили. Даже название чуть ли не SEO Sprint. А зарабатываем мы тут на серфинге, автосерфинге, на переходах, чтении писем, на заданиях и так далее Пока что сайт только раскручивается, не особо-то много заданий а Вывод есть на Payer, Яндекс Мани, то есть Яндекс Деньги, в и так далее У меня тут, значит, тут сколько? 1874 рубля, в принципе Ну, такая неплохая сумма, заработать можно, ссылочка в описании Мы идем дальше Мне что-то подсказывает, что нас наебали Четвертое место занимает сайт Content Monster, И это такая некая биржа копирайтинга, где вы зарабатываете на том, что пишете всякого рода статьи, сочинения, отзывы, развернутые и не развернутые. В принципе, зависит от заказа, какой э, требует рекламодатель, заказчик, так сказать, такой вы и пишете отзыв. И все, за это платят. Платят неплохо. Пока что есть а, заказы, а, 196 заказов есть, да, заказы есть. А, выбирайте тематику, какая вам, ну, как, в которой вы разбираетесь Которая вам больше, так сказать, по душе И, собственно, все, приступайте к заданию Регистрация несложная, там проходите некий такой тест Подтверждайте номер, все а, Выводить можно на WebMoney, у меня сколько тут? 2090 рублей и а, 27 долларов Минимальная выплата, точнее, минимальная сумма для выплаты Это в районе 300 рублей или 5 долларов Точнее, 5 долларов Все, мы идем дальше На третьем месте сайт вопросник Тут вы зарабатываете на том, что отвечаете на вопросы, проходите опросы и все в этом духе Вывод есть на вебане, андексмане, можно вывести на карту виза И также на счет мобильного телефона, что очень неплохо Минимальный вывод 100 рублей, ссылочка в описании, а мы идем дальше На втором месте гордо расположился такой сайт, как отзыв.про Тут вы зарабатываете, как вы уже поняли по названию, на отзывы Сначала регистрируйтесь, регистрация простая, Вывод есть на вебмайне, минимальный вывод 500 рублей, но, ребят, на самом деле тут заработать их не особо-то сложно. Выбирайте категорию, которая вам более понятна, которой вы более предрасположены, которой, опять же, вы разбираетесь и так далее. Вот, как видите, все категории и делайте отзывы на здоровье. Потом, если вы зарегистрируетесь по ссылочке в описании, вы получите халявный 100 рублей. Давайте зайдем на мой аккаунт Так И деньги У меня будет на счету 100 рублей Да-да, не удивляйтесь И в принципе я зарегистрировался сегодня 100 рублей уже есть Все Тут нужно еще 400 рублей Чтобы я вывел Я заработаю Так что вы тоже зарабатываете Вывод на вебмани ошибаюсь, я это говорил Идем к первому месту Ну а почетное первое место занимает файл обменник. Новый файл обменник, прошу заметить Который называется Q-файл Он открылся около недели назад, если я не ошибаюсь Это буквально недавно И самое интересное в том, что платит он всем абсолютно То есть вне зависимости, сколько у вас скачек было День там 200 скачек, 500 скачек, 1000 скачек, 500 тысяч скачек и так далее Если у вас, кстати, было 500 тысяч скачек, то вы бы меня не затрели Да ладно, конечно вы затрели, я же красавчик Вы тоже так как вы подписаны на меня, ставьте лайки, смотрите, делайте репосты, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моем видео. Вы вообще красавчики, чуваки. Вообще красавелы-брателы. Ну и там девчонки тоже красивые, девчонки и так далее. Ставьте лайки обязательно и делайте репосты. И ссылочки интересные в описании. Так вот, регистрация на сайте простая. Вывод минимальный по-моему 10 рублей Нет, по-моему вообще рубль минимальный Тут нету вообще минимальной суммы для вывода Хоть с копейки выводите Даже если у вас пол копейки, вы можете ее вывести Этот человек производит странные впечатления Потом, давайте заходим в тарификацию И посмотрим, сколько нам платят за скачки и так далее Там за установки а Реклама за установку браузера Мигл платят 6 рублей За уникальное скачивание с компьютера 5 рублей За скачивание с мобильного телефона пока что в разработке Скоро собственно разработают и все сделают Короче, тема охренительная Я вам рекомендую, чуваки, 5 рублей за скачку Если у вас 1000 скачек, вы зарабатываете 5000 рублей Это просто прекрасно и, ребята, на этом наш топ уже подходит к концу. Напоследок, хотелось бы вам порекомендовать такой проект, как TrustBet. Знаю, что об этом проекте вы уже больше знаете, чем я. Опять тавтология. Опять прошу прощения. И также, ребята, Trident Life. Тоже проект, где вы зарабатываете на том, что вкладываете деньги и получаете больше, чем вложили. То есть тоже такой некий инвестиционный проект, где тоже можно заработать. Все интересные ссылочки... И также на эти проекты ссылочки будут в описании. И ищите ссылочки интересные в комментарии на те проекты, которые были в топе. И это просто круто. Чуваки, это просто секс. Так что с вами был Ренат Грубляк, канал Как заработать в интернете. Всем пока! Но это не точно.